описании удачи Иди нас с тобой ожидают майские праздники а следовательно довольно продолжительные выходные и стартуют уже 29 апреля пройдут первая часть этих выходных по 1 мая а потом еще четыре дня с 6 по 9 мая соответственно 9 мая конечно же нас с тобой ожидает большой праздник день победы и как правило разработчики барби херп из года в год гоняют нам с тобой какие-то тематические ивенты к этому дню а майские праздники обычно выкатывают обнову с какими-то тематическими квестами. Я думаю, в этот год нас с тобой ждет как минимум что-то подобное. Не знаю, будет ли какой-то сбор определенной валюты и впоследствии обмене но квесты, я думаю, нас с тобой какие-то точно ожидают. Соответственно, будут какие-то новые определенные награды за эти квесты. Как говорить об этом рано, но я думаю, уже в ближайшее время разрабы нам сольют очередную инфу по грядущему обновлению. Я с удовольствием с тобой сразу же и поделюсь. Единственное, что я могу сказать Точно то, что вполне возможно, скорее всего, так и будет, то, что данное майское обновление выйдет именно в начале майских праздников. А, соответственно, сменит ту обнову, которая вышла у нас недавно на Пасху. Я думаю, выйдет определенная сборка в лаунчере, которая как раз-таки уберет сбор этих куличей. Уберет хранителя, соответственно, пропадет обменник этих куличей на сундуке. А вместе с ними нас и покинут персонажи, которые нам давали с тобой тематические квесты в честь дня рождения Проекта. Короче говоря, одно обновление сменится другим. Я думаю, что именно эта неделя и будет как раз таки последней по сбору куличей. Опять же, я не могу утверждать данную информацию, потому что это только мои предположения. Естественно, я задавал данный вопрос руководству, на что получил ответ то, что сбор куличей и обменник с квестами покинут нас, скорее всего, 1 мая. Но это не точно. Возможно, это произойдет чуть раньше, возможно, чуть позже. Точных дат никто не называл. Опять же, как только появится хоть какая эта информация, я с радостью тебя тут же оповещу. Ну, а пока у нас с тобой остаются последние деньги на фарм этих куличей и открытие сундуков, которые мы сегодня, кстати, также еще откроем. Я открою сегодня еще пять малых и пять больших сундуков. Я все-таки постараюсь выбить тот скидк близняшки, который мне так и не выпал. И на этом, я думаю, мы закончим с открытием. Сегодня также я хочу тебе показать и объяснить, как лучше всего, конечно же, фармить эти куличи. Хотя, я думаю, ты наверняка и сам, в принципе, уже догадался, как это делается. Во-первых, нам с тобой в первую очередь нужна корзинка, которая даст буст в x2 на сбор этих куличей. Вместо одного куличика с каждого маркера дома или квартиры мы будем получать сразу два, если у нас будет иметься данная корзинка. Выпадает она с малых сундуков с довольно неплохим шансом. Также ее продают на торговом центре, к примеру, у нас на девятом сервере Барвихи Успенской, в районе 2-2,5 миллионов за штуку. Одной корзинки будет достаточно для того, чтобы собирать на постоянной основе эти куличи в два раза больше. Второе – это время. Куличи спавнятся на всех маркерах домов и квартир один раз в час, в каждые 30 минут каждого часа, то есть в 10, 30, в 11, 30, 12, 30 и так далее. Примерно за пару-тройку минут нам с тобой лучше всего занять какое-нибудь интересное место, где больше всего домов и квартир, где самый населенный пункт и самое главное при этом где меньше всего в этом населенном пункте людей. Но как правило людей в вечернее время во всех этих населенных местах довольно много, потому что все они фармят эти куличи. Поэтому я советую тебе заниматься сбором, либо в раннее утреннее время, либо днем, пока все находится на работе, в школе, на учебе и так далее. Либо, конечно же, ночью. Ночью вообще самый сок собирать всю эту валюту. Неважно, куличи, да конфеты, пасхальные яйца и так далее. Кто-то советует собирать тематическую валюту каждый раз, либо в здании Москва-Сити, потому что там много квартир, соответственно, много куличи. Либо есть у нас такая же еще элитка у вора деталей, также там присутствуют еще подъезды которых обычные квартиры их там по 6 штук в каждом падике я лично тебе как и советовал год назад советую и сейчас занимать позицию в мурина потому что мурина довольно большой населенный город там очень много домов и квартир а также есть еще два подъезда с элитками по 8 этажей и на каждом этом этаже по 4 квартиры а соответственно по 4 кулича на каждом из 8 этажей два таких подъезда пробежался по элитке собрал там максимальное количество куличей и отправился в соседние падики с обычными трущобами. Там также с каждого подъезда ты можешь забрать еще по 6 куличей и бежишь просто прямо по улице и до конца. Куличи есть также и в частных домах. А самое интересное то, что когда ты закончишь бежать по этой улице и соберешь уже все куличи, которые только мог, ты можешь отправиться в обратную сторону, но уже по соседней параллельной улице. Там также довольно большое количество домов и квартир. Короче говоря, Мурина для меня, как год назад было самым лучшим местом для фарма этой тематической валюты, так и осталось. С тех времен особо ничего не изменилось. Конечно, можно испытать свою удачу в самой Барвихе, можно собирать эти куличи на Красной Поляне, можно даже попытаться что-то собрать в Голд Вилледж. Но это, опять же, довольно населенные места, где спавнятся в основном люди, у которых есть семьи, где больше всего игроков проводят свое основное время. Короче говоря, довольно заполненные места игроками. А нам надо с тобой довольно населенный пункт, но при этом, чтобы там было как можно меньше игроков. И поэтому Мурина для меня является именно топ-1 по сбору любой тематической валюты. Ну а если у тебя, как и у меня, нету времени на все это собирательство, или тебе просто лень, может ты работаешь, может ты... Учишься. может ты постоянно занят, но сундуки все равно тебе хочется пооткрывать, при всем при этом у тебя есть достаточное количество нафармленных вертов, которые тебе уже некуда девать, то самый лучший вариант это отправиться на торговый центр и прикупить себе эти куличи по рыночной цене у других игроков, как это делаю я, спасибо огромное Алексу Чирику, он сделал для меня этот ивент, благодаря нему я реально открывал достаточно немалое количество сундуков и в принципе выбил даже больше чем хотел, сегодня я открыл еще 5 таких сундуков Самые большие, самые интересные, из которых падает только эксклюзив, либо 350 донат коин. В прошлый раз мне довольно неплохо повезло, ролик также есть на канале, но к сожалению, я так и не выбил вторую близняшку скин близняшки из Atomic High, который у нас с тобой в желтой куртке, а для коллекции все-таки хотелось бы ее. При всем при этом у меня уже целых три скина первые близняшки без куртки. Я выбил маску Шрека, для меня это что-то новенькое, такое акс мне не выпадал, тоже довольно неплохо. Еще один скин этой близняшки без куртки выбил У меня их уже целых четыре не знаю что с ними делать буду наверное засаливать ну и наконец таки мне все таки выпал с открытия пяти этих сундуков скин второй близняшки его я продавать не буду оставлю себе для коллекции он мне, честно говоря нравится даже больше чем первый. вот три скина этой близняшки 1 которая без куртки я наверное все таки продам одну оставлю для себя и три штуки можно конечно же кому-нибудь сплать давать все это дело я буду скорее всего после уже окончания ивента когда ажиотаж спадет когда уже точно никому не больше не будет выпадать сундуков больше не будет именно тогда я думаю и начнут расти цены хоть понемногу на эти эксклюзивные предметы но ну, а с открытием сундуков я думаю пора завязывать во первых я уже выбил в принципе все что хотел даже больше все эти награды начинают повторяться ничего интересного больше мне с них не падает чего бы я хотел и помимо этого мне уже пару раз упал донат в размере по 350 коинов а учитывая что каждый такой сундук мне в среднем обходится в 10 миллионов вертовки и говорил ранее Такое себе соотношение 10 мультов и 350 коинов. Также прошел слушок, опять же это только слух, я не могу утверждать, о вот. том, что разработчики сейчас усердно работают над багами, лагами и вообще все теми проблемами, о которых давно жалуются игроки на проекте. Я лишь в свою очередь крайне надеюсь на это, надеюсь на то, что нас с тобой ожидает какой-нибудь уже крупный багофикс, который исправит реально давно надоевшие проблемы проекта. Но как и сказал, буду стараться держать тебя в курсе, всех последних событий. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока.